Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Человек с золотым пистолетом крышует Гилани Седова. Благодаря инсайдерским сведениям, подтверждена связь воров в законе Гелани Седова с одним из политиков с золотым пистолетом. СМИ только намекают на имя этого державного мужа, но исходя из открытых данных, можно предположить, и может являться либо Адам Делимханов, либо сам Рамзан Кадыров. Как стало известно, 1 апреля в Киеве сотрудниками национальной полиции задержан и выдворен за пределы Украины 42-летний вор в законе Кахабер Арагвелидзе, более известный в криминальных кругах, как Кахат Белиский. Аналогичный случай произошел с ним в июне позапрошлого года, когда из присоединившегося к России Крыма Арагвелидзе понадобился коридор в Евросоюз. Злые языки поговаривают, что теперь КХ предпочел наступить на те же киевские грабли не столько для того, чтобы попасть в старый свет, сколь отложить свой визит в главный офис. Истинную же подоплеку инсценированного задержания Арагвелидзе с его последующей депортацией следует искать в недавних событиях вокруг чеченского законника Гелани Алиева непосредственным участником которых стал транзитный турист-рецидивист. По нашим данным, 27 марта Гилани заехал на Ростовскую десятку, куда следом же на имя лагерного положенца поступил звонок из Турции от Хусейна слепого Сирич Равшана, чтобы его, Гилани вором не воспринимать и воровских почестей ему не оказывать, ибо не по чину. Затем, как водится в таких случаях, в поддержку Алиева стали приходить воровские телефонограммы обратного содержания. Одним из таких инакомыслящих воров оказался Каха Арагвелидзе, и ситуация для Гелани начала было выправляться, если бы Каха якобы после личной беседы с Равшаном, чей дар убеждения уже является притчей во языцах, спросите хоть у того же Кусейна, вдруг резко не поменял свое мнение, на прямо противоположное не довел его до того же положенца, которому два дня назад давал за Гелани голову на отсечение. После этого Зоновский местоблюститель, пожав плечами, сообщил Гелани, что вынужден исполнять предписанное Хусейном и Равшаном, потому как на их стороне масса, включая тех, кто изначально пытался им оппонировать, не говоря уже о Надаре Осаяне, без которого в ростовской управе мышь не проскочит. По одной версии, опала Гелани, следствие заочных прогонов, которым он приложил свою подпись, в частности по Ровшану. По другой, более кощунственной, но не менее похожей на правду, Гелани оказался в подвешенном состоянии из-за того, что теперь под сомнение поставлена сама его коронация, датируемая, на минуточку, маем 2011 года. Спустя без малого пять лет, среди воров не могут найти того, кто характеризовал Гелани перед приемом в семью. Говорят, даже лениноканский зап, которому еще в Чехии приписывали шефство над Гелани, этот факт их совместной биографии категорически отрицает. Стоит напомнить, что первая попытка отнять у Гелани его воровское имя была предпринята ровно год назад, когда вернувшийся из Испании Атлант только начал расправлять плечи. И с той, прямо скажем, далеко не великолепной пятерки Гилани, Кушнера, Армена, Шамиля и Церкача. Тогда безоговорочно сохранил имя только Циркач и то, как оказалось в обмен на своего друга Вадика Краснодарского. Этот бартер, невзирая на мнение Озмановых, Циркачу не собирается прощать ни пухлый, ни другой его бывший друг, Жора Ташкенский. Разногласия Циркача и Жоры, разделенных сейчас бассейном Черного моря, достигли такой остроты, что каждый ищет друг друга, чтобы напиться его кровью. Что касается Гелани, за него похлопотал один высокопоставленный, в отдельной республике человек с золотым пистолетом, которому Захар уступил, лишь отсрочив неизбежное. В результате, Гелани временно был восстановлен в правах и даже, на пару с комо, наделил ими крымского положенца Гоги Фридона. Впрочем, недолго музыка играла. Теперь судьба Гелани Седова, которому вся эта нескончаемая чехарда, с признанием Америки изрядно добавила в волосы пепла, решена если не окончательно то как минимум до его выхода на свободу тем временем метание кахи арагвелидзе между плюсом и минусом стали поводом для звонка из главного офиса на вопрос шакра о причинах столь несвойственного для вора поведения арагвелидзе в глазах ростовского положенца каха ответил что-то в духе я был слеп но теперь вижу спасибо турецкому окулисту да продлит дни его практики на что Шак рассказал приблизительно следующее, если жалуешься на зрение, сначала сходи к врачу, а потом рассматривай кто вор, а кто нет. В Москве, кстати, лучшие в мире специалисты. Милости просим на прием. Не секрет, что политика главного офиса, в отличие от проводимой прежним начальником отдела кадров, нацелена отнюдь не на раздутие штатов, а как раз наоборот. Управленческий талант нынешней команды тем и ценен что позволяет за раз решать более одной проблемы и двигаться к следующей.